Меня зовут Радагас, я ролевик и немного игродел. Когда-то давно я рассказывал вам о шаблоне, таком ключ-замок, в котором мы проектируем там уровень, миссию, модуль или что-нибудь такое, и включаем в него циклы с помощью схемы и очень простой из двух элементов. Ключа, который нужен для открытия замка, и самого замка, только открыв который можно будет пройти дальше по сюжету, по уровню, по модулю э, и так далее. Ну и дальше как бы там из этого можно строить всякие циклические э, штуки и делать уже вот там миссию, модуль или что вы там хотите делать. Сейчас я вернусь к этому шаблону и мы с вами немного глубже глянем на то, какие ключи вообще бывают и как их надо готовить, что с ними можно делать. Это большая тема, в ней много направлений, но в основном из-за того, что выпуск у нас как бы линейный и так или иначе мне надо рассказывать это в какой-то последовательности, я разложил эти типы ключей так плюс-минус по мощности, по увеличению Множество вещей, которые они делают доступными в плане геймдизайна. И по ходу дела я буду объяснять, почему это именно так и почему следующая группа включает всю, все, что могла делать группа до нее. Итак, начнем. На, первом, на, первом, на первой стадии у нас, конечно, полное отсутствие ключей. То есть у нас... Есть какая-то игра, какое-то там условное поле, скажем так, и там все открыто, все доступно, вот у нас есть цель, мы к ней идем если вспомнить именно компьютерные игрушки то это ну что-то типа пакмана то есть там нет каких-то штук которые надо там что-то сделать ну во всяком случае в первой версии сейчас уже наверняка появились какие-то вещи где там надо что-нибудь там кого-то особенного съесть чтобы открылся выход или что-то в этом духе это уже будет как бы ключ замок но даже так это ну, всего лишь просто один ключ, то есть это можно сказать, что мы просто сквозь эту точку должны пройти для того, чтобы выйти, то есть цикла не получается из этого. И ну, так тоже можно делать, но это, это будет получаться отдельный особенный класс игр. И вообще такой вот класс игр без каких-либо ключей, без того, чтобы что-то можно было такое выдумывать и как-то какую-то динамику делать из того, что просто игра нам дает. Ну вообще исследователи их относят к совершенно отдельному классу игр. То есть у нас есть класс игр, в которых мы идем одно за другим просто делаем. И отдельно есть класс игр, где мы чего-то такое делаем, ну и возможно в том числе э, есть какое-то продвижение по игровому процессу. Вот. И э, ну, очень многие свойства этих двух классов игр, они совершенно, совершенно разные. Вот. И э, ну, об этом я уже рассказывал, по-моему, когда я рассказывал, я называл это открытыми и закрытыми играми. Вот. И... Э, Ролевые игры, особенно настольные ролевые игры, когда у нас есть мастер, который что-то такое выдумывает, они всегда э, открыты. То есть в любом случае, даже если в модуле прописано, что вот у нас есть только вот эти вот две комнаты и вот это, если первая ваша заявка будет я выпрыгиваю в окно, то ну что-нибудь вам мастер на это скажет. Но, значит, возвращаемся к ключам. Главная, ключевая мысль на этом уровне, что если ключей нет, то, в общем-то, довольно сложно из этого сделать ролевую игру, потому что циклов не будет совсем. Вторая группа, немножко, немножко более широко, если взглянуть, то это локальный ключ, то есть как бы от Пакмана мы уходим к каким-то там вот старым квестам. Вот, ну, я не знаю, когда я начинал играть, были вторые гоблины, скажем. Замечательный тоже квест, в который потом уже много раз я его скачивал и проходил уже на симуляторах сейчас. И там как бы вот у нас есть экран, на нем можно чего-то такое делать, и там на этом экране есть какие-то циклы, то есть вот там, там сидит дядька, который охраняет колбасу, нужно его там чем-то отвлечь, и пока он смеется, нужно схватить эту колбасу. Потом с, с помощью этой колбасы можно там сделать что-то еще, потом там добывается жаба, добывается вода, добывается там еще что-то и так далее. То есть пока мы находимся на этом экране, у нас есть какие-то зацепки мы пытаемся ну так как это э, э, квест, то это мы э, как бы просто ну пиксель контент то есть мы тыкаем в разные э, участки разными персонажами и что-то там из этого получается ну также можно играть и в настольные э, ролевые игры то есть вот у нас есть комната скажем в подземелье ну условно мы зашли в эту комнату и там э, чего-то там такое происходит э, некоторые подземелья действительно построены на э, таких принципах и в таком случае это просто ну, обычно на этом строится, так как это подземелье и есть какое-то э, движение по нему, по количеству каких-то комнат, которые мы уже прошли и, ну, и неизвестному нам количеству комнат, э, в которых мы еще не были то э, обычно с, с замком связывается возможность выйти из этой комнаты и получить следующую комнату. Ну, естественно, там, возможно, какие-то э, инверсии, субверсии и так далее, когда э, мы заходим в комнату, э, дверь захлопывается, то есть мы хотим выйти, но, э, ну, потому что, скажем, я не знаю, она водой заполняется. И мы этого не можем сделать, мы этого хотим сделать, и дальше нам надо искать ключ, как э, выбраться следующий этап это ну нормальный такой стандартный ключ то есть мы идем идем идем мы нашли ключ нашли сохранили где-то его у себя в рюкзак положили или еще куда и дальше когда-то потом использую нормальный в общем-то хороший метод довольно часто он используется опять-таки в подземельях особенно в очень старых там вот. Но э, к чему это ведет? Это ведет, чего Гайгакс не знал, просто потому что у него не было еще статистики на эту тему. Э, это ведет к э, собирательству, коллекционированию. То есть э, игроки, когда они понимают, что у нас вот есть... Э, и опять-таки под ключом э, я понимаю не э, только вот, физический ключ, который надо вставить в скважину и повернуть. Это может быть, ну скажем, оружие, которым потом побеждается... Э, побеждается монстр. Если эм, несколько раз происходит такая вот ситуация, складывается такая ситуация, что сначала мы э, находим оружие, а потом оказывается, что именно это оружие нужно было для монстра, но обычно игроки, ну, первый раз, ну, может быть, второе они еще вернутся и э, скажут, что, а да, как же мы так вот не догадались. После этого игроки начинают собирать все. Все, оружие, которое валяется, любые тряпки на, э, на полу, любые э, картины со стен снимать и дальше со всем этим э, э, ехать. Можно, конечно, с этим как-то бороться, подсчитывая количество килограмм, которые они могут, э -э -э, могут нести с собой. С этим они будут бороться с помощью тачек, с помощью э -э, сумок магических, в которых можно э -э, поместить все что угодно и так далее. Но это как бы такая гонка вооружений, но тяга у игроков будет в любом случае собрать все что угодно, потому что все что угодно может оказаться ключом. Следующий, немножко, немножко получше, э, э, получше версия ключа, это замаскированный ключ. Вот когда-то, где-то ну, чуть больше года назад, у меня была, был отдельный выпуск, который назывался, по-моему, «Простой метод улучшения сюжета» или что-то в этом духе. Там я как бы советовал, когда вы идете дальше, рассыпать детали повсюду. Любая из этих деталей может оказаться э, каким-то ключом. И дальше, когда вы вводите какой-то новый, важный, значимый элемент в вашу игру просто подумайте что за детали у вас там были и как-то вот это свяжите и э, таким образом сделайте э, э, циклы то есть как бы мы делаем какую-то завязку здесь а потом когда мы доходим до чего-то мы связываем с этой завязкой и получается э, получается цикл игроки начинают думать что мастер что-то соображает и э, к чему-то их ведет, а это всегда хорошо вот и э, в таком случае э, в ключ замаскирован, но он замаскирован от мастера, да, от ведущего, то есть ведущий не знает, что этот ключ дальше будет нужен для замка, просто потому что замка этого не существует в тот данный момент, когда выдумывается это ключ. Но он может быть просто замаскирован от э, игроков, то есть игроки э, в какой-то момент э, э, оказываются в том месте, где должен быть ключ, и они, возможно, не знают, что что-то является ключом, то есть они увидели, что там лежат какие-то камни с особыми надписями, ну лежат себе и лежат, потом по, по, по, по складывали их в, разным, в разных конфигурациях, ничего не случилось, ну и пошли дальше, вот, а потом оказалось там нашли какую-то какой-то вход с дырками как раз по форме под эти камни, ну и вернулись, взяли эти камни и что-то там сделали. Следующий этап, немножко, немножко еще более широкий, это когда сначала мы находим замок, а потом встречаем ключ. То есть, когда мы показываем замок игрокам, показываем, ну, скажем, монстра, которого они не могут победить, просто тыкая их своим оружием. Или показываем какую-то... Явно слишком сложную головоломку для решения, которой нужно какое-то знание, которых, у, которого у них нет. Или действительно дверь какую-то показываем, которая заперта совершенно неоткрываемым способом. Вот. То мы создаем какую-то необходимость. Мы создаем вакуум, и дальше этот вакуум игроки хотят чем-то наполнить. То есть они уже дальше идут, целенаправленно ища этот э, ключ. И почему я считаю, что э, ключ после замка может э, э, делать все то же самое, что э, замаскированный ключ. Маскировать можно всегда каким-то э, ограничением. То есть вот мы там дошли до, э, не знаю, до тролля на мосту, который нас не пускает дальше. И э, обязательно хочет, чтобы ему э, привели э, э, девственницу из, э, э, из соседнего села, которая ему песенку споет. Вот, ну и возвращаемся, находим, приводим, и тролль говорит, что нет, не, не подходит, потому что вот ну, что-то там не то. Ну и девушка объясняет, почему именно она не годится на эту роль, ну скажем, голоса нет. Вот, и ее возвращают обратно в деревню, то есть как бы именно тот ключ, который нам был нужен, мы понимаем, что он нам нужен, просто из-за того, что он там был замаскирован, и мы взяли не ту. Еще более широкий класс каких-то возможностей можно заполучить, когда мы делаем замаскированный ключ, который гарантированно появляется после замка. То есть, что у нас происходит? У нас появляется какая-то проблема, ну, замок в данном, в данном случае, и игроки, у них появляется необходимость, что-то с этой проблемой сделать. И дальше мы вводим их в какую-то ситуацию, где непонятно, что именно является замком, где его брать и что с ним делать и как им вообще пользоваться. Вот, скажем, э, э, игроки там напоролись на какого-то монстра, монстр совершенно неубиваемый, они попробовали потыкать своим э, оружием, оно, ну, совершенно, вот, ну, на него не работает. Я не знаю, ржевильщик это какой-нибудь. А у них все железное, вот они там с половину, э, половину своего оружия испортили, после этого убежали оттуда, как-то там под, э, под, э, под закрыли поленом э, вход туда. И, ну что, ищут дальше, что можно такое найти, и находят, ну не сразу ответа, находят, скажем, какой-то лаз в э, оружейную. И вот у нас есть там какая-то оружейная комната, и там тоже часть оружия ржавая, часть сломанная, а часть там еще там какая-то. И дальше игроки должны сами с помощью того, что они там видят, как-то состыковать одно с другим и что-то выдумать, какое-то решение какое это уже э, их дело, ну их и э, их мастера, но смысл здесь в том, что такой способ он позволяет не только сделать все то, о чем я рассказывал до этого, но но позволяет еще игрокам, Сделать именно какой-то осмысленный выбор и почувствовать себя умными, потому что это, в общем-то, получается какая-то головоломка, которую они должны решить и что-то, какой-то вывод из этого сделать, какой-то ключ они должны, ну, в общем-то, сами сделать, сами его найти, сами его как-то воплотить. И таким образом мы уходим к следующему этапу. И следующее это ключ знаний. То есть пока, пока игроки не узнают, не получат какое-то знание, они не смогут открыть вот замок. То есть это может быть тоже, что вот у нас есть там оружие, и надо, надо что-то найти. То есть мы не знаем, что из этого подходит и не знаем, какая девушка подойдет троллю и какая, какой понравится голос и так далее. Вот. Но э, можно это сделать и э, иначе, можно это основывать на абсолютно любом каком-то знании, на куске э, знаний. И это, конечно, открывает в том числе, опять-таки, все, э, все, о чем мы сказали, можно э, этим покрыть, но кроме этого открываются очень большие э, горизонты для того, чтобы э, ну, как-то это связать с сюжетом. Но, естественно, так как ключ тогда становится, если, если это чистое знание, без именно знания того, что именно вот эта вот вещь является ключом, и дальше с этим ключом мы дальше бежим. Если это чистое знание, то его гораздо легче хранить, знаний гораздо большее количество помещается у нас в голове, и не нужно отчитываться мастеру, сколько мы с собой везем этого всего. Но... Слишком легко такое знание копировать. То есть, если кто-то подслушал или узнал, или увидел, как что-то делается, можно это скопировать. Следующая, еще более широкая группа, это ключ умений. То есть, замок открывается умелыми руками надо что-то уметь сделать надо выстроить какую-то линию или еще что довольно часто это встречается в видеоиграх и ну далеко не настолько часто в настольных ролевых играх просто потому что далеко не всегда бывает что-то такое чему действительно можно научиться вот сейчас вот пока вот мы играем вот сразу за игровым столом в видеоиграх это работает довольно часто, то есть вот нам в том числе и это самый стандартный шаблон с в том числе циклическим дизайном, то есть нам дается какая-то шняга, какой-нибудь там бумеранг, который можно кидать и потом нужно его ловить обратно. Сначала, когда он дается персонажу, игрок не умеет им пользоваться, и уровень построен таким образом, что у игрока какие-то мелкие проблемы возникают, которые можно, от которых можно избавиться с помощью этого бумеранга, и потихоньку-потихоньку игрок учится, и... Дальше идет экзамен в виде босса. Если этого босса можно пройти, то э, все дальше замечательно. В настольных ролевых играх далеко, э, далеко не всегда именно так вот можно сделать. Но можно, э, то есть всегда, когда не работает э, умение на уровне персонажа, всегда можно э, немножко уйти к умениям э, игрока. Тем более, что... Э, Старая школа, скажем, диктует, что именно так должно и получаться. То есть игрок должен уметь в какой-то последовательности, какой последовательности что-то сделать, или что-нибудь срифмовать, или разгадать, что, что там где написано и так далее. Ну и что-то разгадать, это немножко больше на ключу знаний, но, как видите, ключ умений он покрывает и то, что было до этого. Следующий этап это ключ-персонаж, то есть когда самим ключом является персонаж, ну обычно это НПЦ, то есть не игровой персонаж, за ним не стоит игрок, но за ним стоит мастер и э, с ним уже что-то там происходит. Опять-таки, все, что было до этого, можно покрыть э, персонажем, то есть, возможно, э, ключ был в том, что нужно пойти к нужному персонажу, попросить выковать тебе непробиваемый щит или щит, непробиваемый именно этим монстром, и после этого пойти э, дальше. Но, естественно, так как это персонаж, то, возможно, вы ему сразу не понравились, и ему там нужно сначала, ну, что-нибудь для него хорошее сделать, чтобы он сказал, ну, ладно, ладно, все, сделаю вам щит, сделаю. Фу. И э, это уже открывает, опять-таки, более широкие возможности в плане именно чисто ролевых игр и отыгрышей. Следующий этап, очень и очень важный, это так называемый динамический ключ. Ну, опять-таки, в э, литературных источниках, в книгах по геймдизайну это называется динамическим э, ключом. Э, так вообще это э, мини-игра такая, то есть это э, какая-то головоломка, но не по Кроуфорду, а какая-то вот такая мини-игра с э, правилами. То есть какая-то штука, у которой есть своя какая-то внутренняя экономика. То есть не просто, скажем, мы там дошли до моста, где стоит тролль, который э, объясняет, что нам нужно, и нам нужно пойти обратно, взять персонажа с прошлого уровня и э, что-то с ним сделать. А э, тролль ставит условия что там пройти могут только те, у кого, э, я не знаю, венок с, из какой-то особенной травы с э, какими-то цветками. Да? И мы возвращаемся находить эти э, цветки и оказывается что можно там их просто э, искать в лесу и тогда там где-то за час находится там по один по два цветка по d6 цветков да? а можно э, можно пойти там кому-нибудь ограбить да? и э, могут быть какие-то разные способы достижение э, цели этого мини квеста и опять-таки так как есть разные способы то есть выбор который игроки могут э, совершать они могут э, использовать какие-то более аккуратные методы или наоборот более агрессивные методы э, силовые социальные и так далее ну, то есть динамический ключ это такая вот маленькая игра, которую если мы все э, там делаем как надо, то тогда она складывается в ключ и этот ключ дальше используется для, э, э, для открытия замка. Так как там есть внутренняя экономика, там может быть какой-то баланс или его отсутствие. Его можно связывать с, с более глобальной экономикой. То есть эти цветы, которые мы собрали, они могут для чего-то там потом еще э, э, сгодиться. Или их можно будет у тролля обменять на э, что-нибудь еще. И, соответственно, окажется, что возможно можно набрать немножко побольше, чтобы обменять на две таких штуки. Мало ли, может потом еще э, сгодиться на что-то. Вот. И самое последнее это э, ключ как какая-то составная часть сюжета. То есть, почему я выношу это на отдельный уровень, и, ну, это уже такая вершина пирамиды этой всей, если это была пирамида. Потому что, если мы э, возьмем какую-нибудь хорошую книгу или посмотрим хороший фильм, то там все будет на своих местах. Там э, в хороших сюжетах все на своем месте. Каждый элемент, который вводится, он является, ну, там, или ключом, или замком, или каким-то просто э, этапом на, э, на то, что мы куда-то идем вот и э, вот эта вот органичность вот эта вот связанность это очень важная часть именно книги в ролевых э, ну и, нет даже не в ролевых в игровых э, контекстах такое далеко не всегда вообще достижимо то есть в игровых контекстах очень много всего есть случайного или наоборот прописанного и э, некоторые вещи были либо прописаны либо случились случайно без связи с остальными э, вещами то есть там как бы э, ну это я бы сказал что это до сих пор такая открытая открытый вопрос в гейм-дизайне как бы так вот э, сделать, с одной стороны, ну, желательно, чтобы просто был хороший генератор, ну или вообще просто как бы, вот система правил, из которой уже дальше все э, само вылетая такой геймплей и то и все. но вот чтобы в итоге получалась какая-то разумная, внятная, сюжетная штука Такого до сих пор не было сделано ни разу, то есть есть какие-то попытки, есть какие-то успехи довольно локальные Но нет какой-то методологии, которую можно было бы просто ну, как бы написать в учебнике и дальше, чтобы все уже использовали вот на этом э, все на этом вся пирамида у нас заканчивается то есть мы начинали с того что у нас нет ключей вообще если у нас нет и все открыто все доступно то у нас может быть какая-то цель но у нас нету циклов во этом случае эти циклы мы имманентно не вносим в систему они э, не обязательно будут возникать дальше в процессе прохождения вот этой вот штуки что это у нас там есть ну модуль условно скажем вот. Потом, мы, э, потом мы сказали, что могут быть ключи локальные, когда э, у нас там что-то вот в данной комнате у нас происходит. И здесь у нас, да, нам нужно найти какой-то ключ, чтобы открыть замок, но дальше мы, э, э, мы, мы не используем этот цикл для того, чтобы куда-то ходить. У нас все вот здесь вот под рукой. То есть это просто ключ-замок без цикла фактически, потому что это цикл схлопнутый. Следующий это был стандартный ключ, то есть мы его находим, дальше мы идем куда-то дальше. Если мы его не нашли, тогда нам нужно вернуться, и, но э, мы обязательно должны его в какой-то момент использовать. Это э, и ведет к тому, что игроки начинают копить все, что, э, все, что могут. Дальше идет замаскированный ключ, это когда э, э, игроки не знают, что ключ это ключ до обычно того момента, пока они не увидят замок. Следующее это когда мы сразу меняем это местами и сначала показываем замок, а потом уже показываем ключ. Э, естественно, следующий шаг это когда мы сначала показываем замок, потом показываем какое-то поле, на котором можно э, до этого ключа добраться. Еще следующее, это само знание того, где там, что, где этот ключ и что он из себя представляет, это э, является настоящим ключом, а не э, какая-то физическая бронзовая загогулина. Дальше у нас был ключ умений, то есть что-то надо научиться делать, в том числе это может быть умений социальных, то есть надо найти какой-то подход вот к НПЦ или там, получить э, аудиенцию э, у герцога или там еще что-то. Следующий это ключ персонажа, то есть это с, ключ персонаж, э, извините, то есть э, сам герцог это ключ, и да, возможно, к нему надо как-то подойти, то есть подобрать хм, ключ к тому, чтобы подойти к нему, то есть получается к, э, цикл маленький в большом цикле. И, разумеется, уже из того, что у нас, получается, маленькие циклы и большие циклы, можно из этого сделать саму какую-то мини-игру и э, отдельно сфокусироваться на том, чтобы э, до чего-то добраться. Этим не надо злоупотреблять, потому что, ну, тогда мы дойдем до стрижки яков, когда у нас 5 квестов, и мы уже забыли, что там было раньше. Но вот для последнего квеста нам надо вот постричь овцу и сдать какое-то особое количество шерсти на пятый квест, и дальше подумаем, возможно, оно распутается. Ну и э, самое э, последнее, и самое идеальное, это, конечно, когда у нас какой-то есть ключ, который вписывается в сюжет не просто тем, что он открывает какой-то замок, а в том, что это совершенно логичная часть, которая логично туда э, вписывается. На этом все, спасибо за внимание, и главное, помните, что хороший сюжет, сюжет сам по себе, он не должен быть цикличным. Хотя бы описание в книжках... Оно не бывает цикличным. Я знаю, что я в какой-то момент сказал, что э, хорошие сюжеты всегда цикличны, но они цикличны концептуально, но не описательно. Если у нас уже, э, уже была какая-то сцена, то еще раз именно тупо эту сцену вставлять, Нельзя. Так в, в книгах не делают ни в каких, и э, в фильмах тоже не делают, потому что получается это плохо. Люди это замечают, и э, ну, им от этого скучно, им от этого не получается красиво. Э, также и здесь. Если, э, если у вас получается какой-то цикл, думайте о том, как сделать его грамотно, как сделать так, чтобы игрокам было чем заняться на каждом следующем э, прохождении и было чем заняться не том что э, не то что у них э, выпадает тот же самый инкаунтер и э, были d6 орков а сейчас d6 орков и на d6 может выпасть что-нибудь другое но такое у них уже было они уже такого не хотят поэтому обычно в э, модулях с генераторами э, случайных столкновений там написано, что если такое уже выпадало, то такого больше не делайте. вот Поэтому именно в этом плане хороший э, сюжет не должен быть э, цикличным. Если вы видите, что игроки попадают в совершенно идентичную ситуацию, выдумайте какое-то описание, которое одни, одной фразой это все обрубит и сдвинет их на следующую э, точку. На этом все. Спасибо за внимание. И с вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.